С вами Брис. И Перпин, и мы пришли с Миром. Людям очень понравилась наша рубрика про дизайн Геншина. И знаете, очень удачно слили новых персонажей с Умеру, И поэтому мы такие, типа, йоу, надо сделать крич. Мы знаем примерно столько же, сколько и вы. Я так полагаю, об этих персонажах особо ничего не известно, да ведь? Ну, может быть, что-то известно. Но мы как создатели Геншина просто не особо шарим. Так получилось, поэтому будем исключительно по дизайну смотреть. Мы делаем вид, что мы не шарим за геншин, но мы как создатели вообще-то знаем все. Но, конечно же, мы делаем этот разбор исключительно как вот первый взгляд на костюмчик. И вообще, чтобы люди, которые ничего не знают, они тоже могли это посмотреть. А так-то мы вообще-то все знаем. Ну что, погнали? Так, давай начнем с лолечки. Я тебе хочу сказать кое-что по поводу этой зеленой девочки. Короче, это очень важно. Внимание, это новый архонт. А что, их может быть больше одного? Блин, почему Архонты тут единственный нормальный, более-менее адекватный Архонт, это дед? Вот я тоже. Слушай, я тоже не понимаю, почему они сделали бога Лолей. Нет, это даже типа фишка, фишка, что очень взрослые персонажи выглядят как дети. Я эту фишку абсолютно осуждаю. У меня нету персонажей, которые выглядят как дети, но на самом деле им много лет. И я вот это такое на самом деле очень сильно не люблю, мне это не нравится. На самом деле я хочу сказать свои 5 копеек, потому что обычно там больше перка говорить но я тоже вставлю. Мне не нравятся лоли-девочки в геншине, потому что они все одинаковые. У них максимально однотипные наряды и платья. У Чичи такая же форма платья, и там у Клини Бойс тоже. Я уже не помню, как она выглядит. Мне нравятся ее ушки. Я, наверное, просто люблю уж таких ужасных персонажей. В целом, она миленькая, но лично мое мнение, ну, Архонт не должен быть таким. Типа, вот столько взрослых Архонтов, но тут весь Венти и теперь вот эта маленькая Лолечка. Я не знаю, как они вообще попали в тиму Архонтов. Венти хотя бы бы своеобразной. Честно говоря, не думаю, что она выглядит как-то по-особенному. Это правда, Венти выглядит лучше. Нет, с другой стороны, и дед не выглядит как-то по-особенному, он же просто ходит в костюме. Да, ему можно простить чисто за то, что он секси. Но сколько мы поставим этой лолечки? Честно говоря, особо обсуждать нечего, она какая-то даже не особо детальная. Учитывая другие дизайны с Геншина, над этим дизайном, я думаю, постарались не очень. Немножечко недоработано, да. скажем так. Честно скажем, она выглядит немножечко не но я ставлю 5 геев, потому что мне не, не зашло. Мало деталей. Я подниму на одного гея выше, я поставлю 6 геев из 10, просто потому что я, в отличие от тебя, люб люблю лоличек. Очевидно. Честно говоря, следующий персонаж очень похож на фан-персонажа, вот не знаю почему, но вот ощущение, будто бы это фанат нарисовал. Не в плане, что это стиль плохой. А почему он похож на фан-персонажа? Я не могу объяснить тут какие-то странные цвета. Еще что это за покемон? Почему лучники есть покемон? Я тоже, когда первый раз увидела, я подумала, что это покемон. Так, ну это тоже Дедра. Дендро, дендр. Дендра, как правильно? Дендро. Дендро. Это тоже дендра. У нее вместо воротничка кувшинка. Что мне нравится в этой жабе? А во-первых, мне нравится фасон костюма, выглядит очень необычно. Имеется в виду. Она опять на каплах. Короче, мне нравится платьишко, мне нравятся рукавички. То, что находится под этой кувшинкой, мне нравится. Сама кушика выглядит просто отвратительно. Вот такие кублуки тут, наверное, сантиметров 7. Они на самом деле, ну, не особо сложные. Я понимаю, кублуки 15 сантиметров, но если ты а, когда-нибудь ходил на кублуках такого размера, то, в принципе, ты должна ощущать, что это не сильно страшно. Но почему опять открытые пальцы на ногах? Слушай, это может быть для того, чтобы чувствовать траву. И, типа, трава это сила. Пальчиками? Ну, а что? Я не знаю. You. Главное, я не... Сошу, конечно, за климатические условия, но это сапоги смехом, и при этом у них открытый носок. М мега странно, мега странно. Но знаешь, что я хочу сказать? Мне не очень нравится цвет волос, именно оттенок. На ней столько красивых зеленых оттенков, но волосы, конечно, максимально какие-то блевотно-болотные. Это Гуми номер два, по-моему. Да, слушай, похоже. Может, это еще сестра? А возможно, это один и тот же персонаж. Она просто типа, я Маринет, я девочка живущей обычной жизнью. Ну, кое-что обо мне не знает никто. Это моя таяйна. В любом случае, самое лучшее в этом персонаже это покемон. Покемон, конечно, няшечка, милашечка. У -у -у -у. Мне не особо нравится цветовая палитра. Я понимаю, почему она выбрана: типа дерево, трава. С другой стороны, у предыдущего персонажа она тоже Дедра, но у нее цветовая палитра хорошая. Честно говоря, я ее оценила бы на 6 гей, потому что я не вижу в ней ничего особенного такого. Я бы на ней даже не играла, если честно. Мне Лолечка на самом деле понравилась больше в том плане, в принципе, по цветовой гамме, но при этом здесь мне, в отличие от Лолечки, нравится костюм. Примерно я отношусь одинаково к Лолечке и к этой Дедра кувшинке-лягушке. Так что, наверное, я тоже поставлю 6 геев из 10, как и Лоли, потому что они мне а обе особо не понравились. Ну ладно, у нас следующий мальчик Сосочка хорошенький. Слушай, похож на какого-то типичного саппортика, но сразу хочу сказать, мне он нравится. Этого персонажа я бы назвала фан-персонажем, потому что он настолько перегруженный, тут реально есть что обсудить. Я не понимаю, походу они одну команду вот типа один человек делал одного персонажа, да, вот прошлого или Архонта позапрошлого, да? А на этого персонажа они 10 человек поставили и каждый решил впихнуть. Да, во-первых, смотрите, даже на волосах использовано три цвета. У него волосы черные, изумрудные и салатовые. Во-вторых, глаза тоже двух цветов, они а красные и бирюзовые. У него даже перчатки двух цветов. Трех цветов, то посмотри, там еще у него на манжетках от перчаток синий Я не знаю почему, но мне напоминает национальный украинский костюм, но что-то есть <с такое в нем у него штаны просто в такую же полосочку, и у него вот это, там где цветочек. Я из-за большого количества эффектов на картинке не заметила сразу, но у него еще, оказывается, хвост есть. Да, правда, кстати, потому что сливается с эффектами на картинке. Это из тех персонажей, на которые ты вот сразу смотришь, и он тебе нравится. Но чем больше ты в него смотришь, тем больше ты понимаешь, что он какой-то... Он скорее похож на адопта. Очень сильно перегруженного адопта, которого очень сильно хотели продать за большие бар поэтому напихали черт знает что. Ну, я как человек, который немножечко крутился в адопт-сфере, я могу сказать, что его за 200 бачей бы купили. Потом, этот сверху халатик, этот цветочек, под цветочком еще какая-то ленточка, раз пояс, два веревки, шаровары тоже трех цветов. Вот бы вот эти цветочки взять и лолечки хоть чуть-чуть, потому что, ну, она архонт, у нее ничего нет. Это правда перегружено, но как раз из-за того, что это самый перегруженный персонаж, он мне пока что нравится больше, чем зеленая лягушка и лолечка. Я хочу похвалить цветовую гамму, несмотря на то, что цветов тут просто вот ху... туча. В принципе, если вот так вот смотреть, то похоже, типа, знаешь, на вот эти палитры, которые художники составляют. О, смотри, это с персонаж. Нас, смотри, там отсылка на бриз и на Фью, есть. Смотри на его поясок. А, там голубой и фиолетовый, типа. Все понятно, Кеншин пакте спи. Убрис и Перпин. И не знаю, хил это или нет, но если это мальчик саппорт то я бы, конечно, на нем поиграла. Я ему ставлю 7 геев из 10, поставлю, потому что на 8 он слишком перегруженный, и слишком наляпистый, но в целом он прикольный, поэтому 7. Я честно считаю, что мне нравится, как он выглядит. Но когда я всматриваюсь в него все больше и больше, я понимаю, что скорее он похож на какого-нибудь персонажа Марисюх, учебный персонажа из Геншина, потому что у Геншина есть свой определенный стиль. Когда я смотрю на это, Персонажа я не понимаю, что он из себя представляет. Он пацанчик в купюшоне, или он какой-то монах с этими висюльками белыми, у него шаровары, какие-то полукитайские, либо это традиционная одежда, либо еще что-то. По его внешнему виду непонятно ровным счетом ни хера. Но поскольку это персонаж с некаушками, я не буду занижать ему оценку, потому что сколько бы я до него не докапывалась, в его внешний вид мне нравится все-таки больше, чем внешний вид двух предыдущих девушек. Так что я тоже поставлю ему семь гейф из 10. Я там буду с тобой согласна в этом плане. Лолечка! Я только говорила, что все лоли деланы одинаково. И знаете что? Наконец-то лолечка, которая не выглядит точно так же, как пять оставшихся в игре. Или сколько их там, без разницы. И знаешь что? Она реально выглядит типа блин, я живу три миллионов лет. Я тебя могу так обосрать, братан. Только подойти. Ты посмотри, ты посмотри. Это что, странного вида обувь без открытого носка, которая так не характерна для Геншина. Это что, султанки? Мне нравится ее на голове. Э, в смысле, вот эта вот, которая прядь не торчит. Я тоже так люблю рисовать, они ее прикольно выделили. Я хочу сказать, привязать это к предыдущему персонажу, про которого я только что говорила, что по нему вообще ни хрена не понятно. Этот персонаж, который выглядит интересно. Во-первых. Во-вторых, у него очень классная цветовая палитра. Ну, фиолетовый, розовый, бежевый, белый, золотой, но это великолепная. Это очень хорошо сочетается, это классно. У нее, кстати, еще очки прикольные, мне тоже нравятся. Они как маленькие рубинчики. И по этому персонажу видно, то этот персонаж. Типа это отсылка на арабские вот эти вот мультики, на арабский фольклор. По крайней мере, видно, откуда персонаж, все все понятно. Бантичек у нее прикольненький, похож на платки с висюльками, которые в Индии, да? Только тут они не круглые, а типа... У нее, кстати, еще все пальцы в золотых перстежках как они тоже любят. Короче, полный набор. Сразу видно, что над ним постарались больше всего. Единственное, почему-то обделили Пэта. Он какой-то очень простой. Покемон мне как-то понравился больше. Этот немножечко странный. Он просто простой. Даже лампа прорисована. Объективно, лучший персонаж из тех, что мы сегодня посмотрели, она сделана лучше всех. Согласна. Лучше вот всех я и ставлю сразу 9 из 10. Я не буду вот даже церемониться. Она реально просто очень хорошо сделана. Здесь даже немножечко голубой есть, но он максимально невзрачный и сочетается. Вот у нее вот на груди есть голубая звездочка и на кисточке сверху чуть-чуть голубой. Есть. Вообще, я думала, что ты поставишь 80 я накину балл за то, что это Лолечка, опять же. Но я не хотела ставить бы ей 10 из 10, потому что нет предела совершенству, как говорится. Когда-нибудь найдется тот персонаж, которому я поставлю 10 из 10. Хотя я даже знаю, кто это. Это Гея. Редизайн Венти. Гея. Если этот персонаж нравится мне меньше, чем гей и а то я никогда в жизни не поставлю ему 10 из 10 Так что я тоже ставлю этому персонажу 9 из 10 Тут наше мнение сходятся. Персонаж выглядит очень хорошо на самом деле на этом видосичек мы заканчиваем Но я хочу сказать, что это Геншин, они часто выпускают Персонажей, поэтому если вам нравится Эта рубрика, поддержите ее И когда выйдут, или если еще Вы не там вышли, мы загуглим, да Персонажи мы сделаем еще разбор Потому что, ну, рассматривать персонажей Геншин на самом деле довольно интересно Особенно таких хороших Вот наши любимые донатеры Со стримов, очень сильно вас любим Если хотите сюда попасть, то донатите На стримах, да? А еще мы любим, когда вы ставите лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши сольные каналы, подписывайтесь на группы ВКонтакте, на Инстаграм, на Телеграм, на Twitch. и ни в коем случае не подписывайтесь на Тикток, нам очень сильно это нравится. Все, на этом все, всем спасибо и всем пока! Всем пока.